Всем привет! 10 лет проект Холостяк является главным романтическим реалити-шоу страны. В этом году он не только порадовал многомиллионную армию поклонников свадьбой главного героя с избранницей, но и дополнился форматом «Холостячка». И вот на днях телеканал СТБ объявил имя главного холостяка страны, которому Ксения Мишина передаст эстафету и за чьей историей за рождение любви мы будем следить весной. Главным героем проекта Холостяк в одиннадцатом сезоне стал 31-летний бизнесмен из Харькова, учредитель логистической компании Михаил Заливака. Кроме бизнеса, важное место в жизни Михаила занимает спорт. Холостяк регулярно занимается в зале, любит экстрим и горы. В прошлом году совершил восхождение на Эльбрус по маршруту первопроходцев. Новый холостяк Михаил Заливака привык идти только вперед и не опускать руки перед любыми трудностями. Но он признается, что несмотря на успешный бизнес, в его жизни не хватает самого главного – настоящей любви. Съемки 11 сезона романтического реалити-шоу «Холостяк» уже стартовали. Ведущий проекта Григорий Решетник. Премьера в эфире СТБ состоится в марте 2021 года.